Посмотрите, первая реакция. У каждого она, безусловно, будет своя. Важно, что понимать. Если идет подсознательный негатив на эти плотные вибрации, это действительно плотные вибрации, они у нас, как правило, в нашей культуре, пространство Земли, напрямую связаны с пространством смерти или, по крайней мере, ограничение личной свободы. Поэтому с земными вибрациями мы, как правило, работать не умеем, не научим потому что элементарно их боимся. Но вибрации Земли ⁇ это и умение ими управлять, это и собственное здоровье, это умение материализовывать в этом мире свои собственные желания. Это возможность изменять структуру бытия, если мы говорим о магии, то есть непосредственно саму матрицу. Соответственно, если нет приятия вибраций Земли, соответственно, и нет всех этих возможностей. Соответственно, первое, что мы с вами будем делать, это исправлять в своем сознании отношения. Да? Оно ведь сформировалось не просто так воспоминания, здесь играют роль. И ассоциативная цепочка относительно этих воспоминаний может завести куда угодно к тюремному заключению, да, к пониманию о том, что даже люди, скажем так, имеющие возможность в этом мире да, могут быть введены в ступор и точно так же ничего не способными быть в этом мире. Или еще того хуже, то есть непосредственно вибрации смерти могут раздаться от вибраций Земли. То есть у каждого оно свое. Вот вы расписали это, скажите, на каком уровне мы можем найти вот эту проблему, проблему, связанную с неприятием вибраций? У кого на каком? У кого где, на каком теле негатив пошел? На физическом. На физическом? на эмоции, на эмоции, эмоции. эмоции. Молодец. Равно Великий Крест будет работать только тогда, когда есть представлены все вибрации всех четырех стихий, и все они проявлены. Если что-то одно не проявлено, значит, однозначно будет перекос, и Сахасрара не раскроется. Не раскроется, это значит, что вы будете обесточены, обделены информационными потоками, вы не сможете быть человеком в самом классическом понимании этого термина. Ваше сознание будет все больше и больше стремиться к животному естеству. Только по той простой причине, что сахасрара чакра перекрыта. Когда у человека перекрывается сахасрара чакра, он как минимум становится эгрегориальной марионеткой. Готовый экземпляр для управления. Почему? Потому что сознание в информацию нуждается, сахасраль перекрыта, она будет идти вот здесь, вот по будхиалу, то есть это Грегоры. А они вам дадут только то, что сочтут нужным дать, ничего другого они вам не дадут. Выйти на источник истинной информации можно только лишь через сакасрару чакру, раскрытую чакру. Значит, никакого конфликта между стихиями, которые раскрывают эти силы, быть не должно. Помимо всего прочего, вибрация Земли у нас представлена и по будхиальному телу, то есть по сочетанию огонь земля. Соответственно, любое воздействие вибрации Земли и свое собственное принятие и непринятие ее точно также имеет отношение к формированию ваших ценностей. Как просто будет вами управлять, если какой-то эгрегор даст вам возможность облегчения от вибрации Земли. И с какой радостью вы устремитесь в его объятии, то есть вы становитесь уязвимы, вы становитесь управляемы. Вот вибрации Земли самые плотные, самые тяжелые, но из основных, одна из самых основных, присутствующих в этом мире, потому что весь факт плодородия, любого плодородия, начиная от мыслительного, заканчивая физическим, связан с Землей. И с этим нельзя не считаться. Мы живем на земной планете. И с ее вибрациями, и с ее силами их надо учитывать.